Фишка в том, как, как это понимать ты, ты вот допустим ты вот так себя представляешь, что Россия нормально. В двадцать 20... есть фишка в том, что как что такое понятие жить нормально. Нормально жить это иметь доступ к воде с помощью колодца или с помощью крана, который ты дома открываешь. Меня, нормально это когда тебе не отключают тебя, свет как при бомбежках. бомбежках у меня каждый месяц дома отключают свет на три-четыре часа просто по приколу по ходу дела где это? какой это ну, ленобласть я, а я это не, не хочу говорить ну, ну, смотри смотри подожди я живу в деревне да у меня деревянный дом собственно у меня дома Вода собственная, Классный. канализация у меня ванна, туалет, все есть дома. Это Эти у тебя. тебя понимаешь... вода. Нет. Это у тебя? Ты, ты старался, старался. А, а некоторые не искалеченные ты... мозгами люди, они не могут постараться а и сделать. Вот про... про Себя расскажи. Ты... Что нет? Ты я про говорю? людей не рассказываешь. Сейчас да, ты про себя, я про себя рассказываю. У тебя как Я ситуация, не очень. У тебя какая ситуация в данный момент? Да, вышли, ну, в принципе. Ну ты говоришь, что Россия по колену в говне. В чем говне, по твоему, вот именно? Ну хорошо, Россия давай, давай, расскажу. Это не особо касается России, да, возможно, покажется, покажется так. А, ну, смотри, 2000 год, да? Ну вот, вспомни, я думаю, ты застал год. конечно. Вот. А, ты в тот год знал, кто такой Илон Маск? Не, не знал. Я и сейчас не знаю, Но. представляешь? Но. И смотри, один просто предприниматель обосрал своими действиями всю нашу страну. Да. Ты что предпочтешь? Переплатить и купить Теслу? Или переплатить и купить автовазовское какое-нибудь говно? Я ладу, я езжу. У, тебя У тебя просто нет. денег не хватило, да? А ты Теслу... У меня X 5 был, я продал его. Смотри. Смотри, представляешь, я на X 5 ездил, э... да? Продал. Да. И, и да. себе гранат. один, оди, один и тот же персонаж, один и тот же персонаж, а, тоже самый Илон Маск просто предприниматель берет и открывает свою космическую компанию и вот так ее развивает. А наши максимум, что могут нарисовать ебаную хохламу на ракетах. Нихуя себе развитие. Мы не конкурентны этому миру. Мы отставшие на В принципе, блядь. Да. Германии, да, Америки, да, да. Украине, конкретно. Ты верующий, верующий человек? Конечно, верю. Вот. Ты знаешь, Я... что в гордыне это грех? Не знаю. Вот от а тебя Не знал. Да? Не знал вообще. Ты не читал Я... Библию? Почему у меня Библия? -то? Я, Я тоже. Я не русский. Нет, ты. А, ты не русский. Конечно. Ты. У нас вообще подруг... Какую религию ты исповедуешь? Мусульманскому. А, мусульмане. Ты давай на Ой, религию не, не надо. Уже Это чересчур будет открыто. Я, я не, не буду рассказывать твою религию. Это твоя не религия. Не твоя надо, религия. Ну давай начнем. О чем Россия остается Мы... от других стран? Ты начал говорить. Во, Во всем. Мы, не... Мы одни, наша страна не может. В чем, конкретно в, принципе, в чем конкретно, скажи, в чем основание? Ну, ну, загуг, загугли. Производство, Производство самолетов, они не могут производить самолеты. Мы Потому не можем даже просто процессоры, процессоры создавать. Почему мы не самолеты? Мы, мы созда... создаем самолеты, вертолеты создает Россия. Ты это не знал, что ли? <связывая> Нет. Меха... Механику мы можем создавать то есть, грубо говоря, мы освоили токарное мастерство, но микроскопическое, микроскопическое вещество, микроскопическое мастерство, такое как процессоры, мы все еще очень сильно не освоили. А кто их делает? Еще раз. Кто их делает, процессоры? Америка. Ошибаешься. <связываем> Ошибаешься, сразу говорю. Китай и Япония, наверняка, я не уверен, но скорее всего Япония тоже участвует. Китай и Япония в основном. Америка не делает. Они закупают там. Представляешь? Если ты не знал, так. <связываем> <связываем> <связываем> У тебя как телефон? Скажи мне, пожалуйста. У тебя телефон? Это iPhone? Нет, не iPhone. Нет? Я на Samsung перешел. Я маме отдал iPhone. iPhone, iPhone приз... разработан. А ты? В... С... в Америке. Запчасти. Знаешь откуда? Вот ты ничего не знаешь и говоришь. Да, я знаю, Все что ее испытали. Или скорее, или откуда-то. Да, да Корея и, и так далее. Они Америка не создает, они покупают оттуда, если ты не знал. Они фишка тоже, в том, что за 20 лет, в... вот смотри, с 2002 года они тоже так же ничего не делают. Фишка а в том, что, в... что э, это интеллектуальная нация. Они изобретают, что придумывают. Это? Китай изобретает. Базара ноль. Ты же не знаешь, кто, кто такие предательская восьмерка. Ты? Предательская восьмерка. Ты ни разу не слышал, наверняка. Не, не слышал. Давай расскажи. А у тебя есть компьютер? Компьютер с процессором Intel. Да, есть. Ну вот. Предательская восьмерка — это те люди, которые создали именно первый процессор Intel. Ты уверен, да? Это история. Понятно, понятно. И эти все товарищи были — это Разум, Америки, Хуерики и так далее. А, а представь себе. Интересную подожди, ситуацию. Подожди, подожди, давай останавливаемся насчет этого темы. Короче, тебе не нравится в России короче жить тупо, скажем, да? Давай, давай ты мне предложишь съебать пупа. отсюда, да. Окей. Не, я тебе ничего не предложу. Я, пуп... я тебе, я у тебя спрашиваю, тебе не нравится в России жить? Мне, мне не нравится, нравится жить в России, и мне не нравится, что люди так живут. Понятно, да. а ты знаешь, что Жирновский сказал? В свое время. А, Таким он открытым. фрик. Не-не-не, Живновский он... тоже сказал. Собери вещи, говорит, и уезжай. Тебя никто здесь не держит. Кто тебя я держит? совершенно ничего не понял. Я извини. Я ты так, так могу... высказал это все, что я ничего не понял. Ну, ладно. Все, я тебя услышал, все понял, я побежал, давай тебе удачи, чтобы в мне не было. Удачи! Понял? Счастья, все ду. Пока. Мир умер.